Всем привет, с вами Вадос, новый крутой видос, в этом видеоролике мы с вами разберем, как же понизить пинг в CSGO после обновления недавнего, потому что есть видос, кстати, на канале, зацените в правом верхнем углу, как понизить вар, вот. А сразу хотел бы сказать, ребят, ну пожалуйста, ну господи, я так смотрю на статистику и не понимаю, вроде людям, вон, смотрю на лайки, пошло видоса, вроде лайков нормально набрал и просмотров, но смотрю процентов 90% вы сейчас видите скриншот. просто-напросто смотрит меня без подписки, 99% вы сумасшедший что ли, но если вам понравится видео, если я вам чем-то помогу, ну подпишитесь вы на канал, приятно же все-таки мне будет, я старался над этим видеороликом, вот, а мы приступаем к нашему видеоролику. Ну и для начала того, что мы начнем, я хотел бы вам сказать, что я не могу с уверенностью говорить, что все эти способы вам помогут, но что-то да вам поможет 100%. Начнем мы с того, что а, установка ПК, у вас ну, установлена много, много всяких программ, а в особенности там Discord, Skype и другие. А, потому что это все дело нагружает очень сильно э, ваш компьютерчик. Вот. Если у вас не мощный, то тем более. вот Нужно все это дело брать просто и чистить. А, ну, не сами приложения можете хотя и сами почистить. Но просто хотя бы чистить кэш этих приложений. И очистить автозагрузку, чтобы автозагрузки они у вас не стояли. вот А проще будет просто-напросто переустановить Windows. Это будет легче всего. Понятно, что у вас там будет информация, все можно переписать на другие диски. вот а, Но это поможет легче всего понизить вот дальше я хотел бы сказать что медленное соединение интернета это может происходить по нескольким причинам банально у вас плохой и слабый тариф э и еще ну, старое оборудование то есть модем модема, много чего там другого вот то есть это все ну если у вас модем допустим 2011 года какой нибудь либо еще раньше то конечно у вас будет пинг большой это, ну, не удивляюсь, соответственно. Просто купите еще новую модель, понятно, легко сказать купите, но просто это как вариант. Вот. Дальше, э, ну, мель, э, бана, ну, вирусы очень часто становятся причиной высокого пинга и различными, ну, понижениями и много чего другого в играх и вообще производительности вашего ПК. Вот различные тренды и много всякое другое в этих вирусах, тьма сейчас вообще развелась рекомендую то, что очистить компьютер от вирусов в интернете много программ, и на это можно снять, если захочу сниму отдельный видеоролик вот, как очистить, ну, какими программами можно это все дело делать, делать очистить всякие разные вирусы ну, просто посмотрите другие видео, либо много чего другого и вы найдете вот Дальше слабый ПК, если у вас пока там из нулевых, э, то не удивляйтесь э, соответственно, ну или просто даже новый ПК, ну как новый все равно, так-нибудь. ну короче у вас старый компьютер, э, не удивляйтесь, потому что просто-напросто замените какие-то комплектующие, но лучше всего конечно купить что-то новенькое, вот, и это не только снизит пинг, но и повысит производительность пока и уменьшит фрезы, скажу сразу. Конечно, если вы хоть немного разбираетесь в компьютерах, но я надеюсь вы это понимаете, что нужно собирать компьютер самому, потому что сейчас с ними ценами собирать сборки ⁇ это просто это убийство на карманчик. Вот, далее будет самое очевидное, это проблемы в самом стиме, так как ведутся какие-то работы и многое другое. Скажу сразу, просто подождите э, время, и у вас все э, все ну, пропадет. Должно пропасть. Также смотрите всякие статьи в стиме, которых будет написано. Вот. Далее самое оч очевидное ну, подключение по wi Для меня это кстати, очень очевидно, но не знаю, для кого. А, Я скажу, что способ 100% рабочий. Если у вас, допустим, подключен интернет через кабель, то проблем не будет. Но лично у меня и у моих друзей нету. Но если у вас, допустим, ноутбук, в котором нету разъема, для кабеля то соответственно вы пользуетесь Wi-Fi и соответственно будет хуже потому что не напрямую подключено будет а соответственно второстепенно вот и соответственно через мобильный интернет будет еще хуже если вы будете раздавать там, с телефона соответственно вот также клиенты торрента то есть допустим просто-напросто что значит клиенты торрента, то есть вы качаете какую-то игру и решили поиграть в кесочку у вас соответственно будет высокий пинг, потому что ну, вы будете играть в кесочку, а интернет будет жраться закачкой, и у вас будет 100% высокий пинг, и соответственно, даже если вы остановите загрузку, все равно у вас будут какие-то ресурсы отправляться, что просто-напросто э, в фоне выключаем наш торрент, вот. Также сейчас вы увидите на консольные команды для понижения пинга в CSGO вот эти вот команды seal allow download 1 и seal allow upload 1. Вот. Это все на тоже эти команды, они что делают? А, данные команды убирают задержку между обменами между игроком и сервером. Также еще вот эта одна командочка вводим, все и все должно быть хорошо. Ну, на самом деле, много разных видеороликов. Поищите с командами, которые... Ну, я вообще просто хотел бы рассказать вам всем. Но это сильно долгое видео, его их посмотреть не будет. Вот. Итак, мои видео смотрит там 3-20% от видео, не суть. Вот. И в заключение я могу сказать, что есть разного рода программы для понижения пенга в CSGO. Но это такая тема. Я скажу, я не пользовался этим. Почему? Потому что не то, что я думаю, что это бред. Я ну, думаю, что это все, все же работает. Как-то оно там делает. Но с, с, такая штука с особенно VAG, это все. Вот это вот, то, что страшно делать банальные вещи. У меня была ситуация, я бы честно скажу, что я просто качал сборку на CSGO с различными низки нами просто сборка, там фамильное оформление, что все было красивенько, более насыщенная игра, чтобы была, и мне дали ВАК. Слава Богу, это был не основной аккаунт, но мне факт, дали ВАК, также качайте все эти программы, хотите качайте, но я честно говорю, лучше не качайте, выполните, которые я сказал, большие способы, и вам должно что-то помочь. Качайте на свой страх и риск, также так как валы могут дать просто -напросто вам вак за то, что подумают, что это читы. Вот. Ну, если вам понравился этот видеоролик, не забудьте подписаться на канал, зацените еще другие видеоролики на моем канале, поставьте лайкосик. Ну, короче, с вами был Водосик. Всем пока.